Если мы говорим об, о нахождении в помещении, при этом это жаркий солнечный день, обязательно использовать увлажняющие капли, особенно если вы работаете за компьютером, длительное время находитесь у экрана, монитора, потому что рефлекторно, когда мы смотрим на экраны, мы моргаем реже. То есть если в среднем мы моргаем 12-15 раз в минуту, то при взгляде, ну, при работе за гаджетами у нас сокращается в 2-3 раза количество мигательных движений, а вот при моргании мы не только увлажняем глазную поверхность, но мы еще смахиваем веками, смахиваем пыль, микроорганизмы, которые появляются на глазной поверхности, поэтому обязательно вот эти увлажняющие капли надо добавлять при работе с ну, электронными да, экранами. Вот. Кроме того, все-таки офтальмологи рекомендуют пользоваться компьютерными очками, потому что они снижают зрительную нагрузку. Они, конечно, не являются корректирующими, даже если это нулевые линзы, но при этом они улучшают контрастную чувствительность и косвенно могут все-таки облегчить работу при длительном нахождении за компьютером. Ну и, конечно, надо делать перерывы при, в работе. Мы говорим, что Каждые два часа вы должны сделать паузу на 10-15 минут. То есть, ну, помимо того, что нужно встать и размяться, потому что в общем -то, кровоснабжение наших глаз, оно тоже зависит от того, насколько хорошо кровоснабжается там шейный отдел и, и, и так далее. То есть но ну, еще желательно сделать несколько там моргательных движений поводить глазами в разные стороны можно порисовать там, цифры вот мысленно перед взглядом для того чтобы эм, сменить фокусное расстояние и заставить мышцы глаза которые э, при фокусировке на определенном расстоянии э, перенапрягаются для того чтобы эти мышцы расслабились и как бы поочередно поработать каждой мышцей при этом там посмотреть вдаль вблизи, подойти к окну. Вот есть там такие у нас упражнения с меткой на стекле, когда человек там 10 секунд смотрит на объект ближний и потом рассматривает что-то вдали. При этом это очень полезно для вот мышцы, которая отвечает у нас за фокусировку вдаль вблизи. Ну, конечно, справиться с синдромом сухого глаза и вот с различным дискомфортом зрительным, помогает влажная уборка обязательно нужно делать регулярно влажную уборку это повысит зрительный комфорт ну и еще обязательно совет что солнечный свет не должен падать на экран компьютера не должен вызывать бликование то есть это должен быть рассеянный свет и правильно надо настраивать экран монитора потому что даже отраженный свет он тоже вызывает переутомление и зрительный ну, дискомфорт и косвенно усугубляет вот это и усталость, и компьютерный зрительный синдром, он, собственно, сейчас ставится как диагноз, объединяя в себе вот такой симптомокомплекс. Это вот покраснение глаз, утомление, дискомфорт, ощущение рези, жжение в глазах. Вот, и глаз может выглядеть уставшим, не отдохнувшим, с красной сеткой сосудов на белковой части. Все это оборотная сторона, вот такой длительной зрительной нагрузки и нарушения глазной поверхности.